В общем, мы пока ждем ребят со студии. Я не знаю, здесь уже скоро кого-то заберут в дурдом. Наверное, вы знаете кого-то. Я говорю, выкину шапку. Не выкинешь. Видите, она постоянно дразнится, а потом плачет. Реально. С поломанной рукой еще Смотрите, берут шапку и вот туда. Нельзя кидаться шапкой. У тебя голова будет болеть. Ты че? Сюда все уходи, все я ухожу от тебя, я с тобой больше рэп не считаю нет. Все, переставь, сбавляй Нет Реально, нет. Сбавляй. Друзья, привет, меня зовут Лера и вы на канале Видео Бэйби Сегодня мы с папой будем на студии записывать новую песню, так что смотрите влог А сейчас я позвоню папе, а то он что-то уже опадывает Папа, привет Привет Не забыл, что нам нужно ехать на студию? Нет, нет, нет, не забыл Все, еще две минуточки, я уже еду, я готов все, Окей, давай. Ждем. Сейчас мы попьем чая, взяли вот заказали чай в кафешке. Немного согреемся, у нас сейчас прохладненько, знаете, очень даже так, холодно. даже очень холодно, дочка, Я он замерзла, он стоит прям все. Дрожи, прохладно, но чай нас согревает, друзья. Я очень волнуюсь, боюсь. И всегда, когда мы едем в студию, очень переживаем. Наш друг открыл студию, и там она еще не полностью готова, но там уже часть есть. Ну, там самое главное микрофон, да? Да, там самый главный микрофон такое. Готовится, пусть готовится. Реально сегодня будет тяжело. Тяжело записывать. Будем часа два, наверное, трек один писать. Ты рядом будешь? Все вот так вот. Боже, мне страшно. Да Да, прохладно. У нас... Закроем нашу машину. У нас с почему-то сейчас очень холодно. Сейчас как зима, так Ну, непривычно просто. После лета уже сразу такая вот блин, погода. Да. Я сам курточку одел. сейчас уже не холодно? Холодно. Чай всего на несколько минут. Да ладно или Ей только дуреть, короче, ребята. А вот ему только дурить. Он больше ничего не умеет, только дуреть. Это все он. Нет, тебе только дуреть, реально. Нет, а у тебя реально, он только дуреть. Ты больше ничего не имеет. Ничего не хочется. Я только дури. Все. Он больше ничего не хочет. Исполняет. Друзья, исполняет, реально. Не исполняет. Ну, подожди, это мы на третьем. Нет, блин, на пятом. На третью. Добрались. Как на Эверес, наверное. Это новая звезда. Это звезда ютюба <свист> Опаздывают ребята. Через полчаса где-то мы только будем записываться. Сейчас пока присели. Посидим подождем здесь в холе. Спать хочется вообще. Хочешь спать? спать. Да, это уже интересно, наверное. Приляжем немножко. Спокойной ночи. Немножко. Поспим, наверное. Сказали, через 20 минут где-то подъедут. Я думаю, можно 20 минут дремануть. Спим. Не, я реально буду сейчас, я бы реально сейчас выключил Хорошо. Я не шучу. Я тоже. Немножко бы поспать, но рука устанет держать камеру. Так, прикинь, сейчас мы как сеснем с тобой. Если люди будут ходить здесь же в офисы, здесь очень много офисов, будет, короче, такой целый цирк. Папа с дочкой вы уснули возле студии. Вот сейчас движуха такая, все собрались на студии Сейчас Лера обратно будет продолжать писать Пошла, выпила таблетку, Виталик привез ей таблетку выпить Потому что ее тошнит, она рвала Реально плотно, сейчас ей в таком состоянии Мы все равно запишем наш трек Сейчас снимаем, Лера сейчас в кабинке читает, зачитывает Рэп ее партии Что, горло болит? Тошнит? то иди в туалет сходи Папа, давай не будь милый. Ты мое сердце в этой истории, моя жизнь, ищет моя надежда. Ты мой герой. Что на твои вопросы одни ответы. Прям каждое, каждое словечко. На твои вопросы одни. Угу. Вот тоже. как тут быть? Как разрешить это? На твои вопросы одни ответы. На твои вопросы. На твои вопросы. На твои вопросы. На твои вопросы. На твои вопросы. А я... Всегда была твоей дочкой и буду. На твои вопросы одни ответы. Твои слова для меня как золото. Там твои слова то уже все. Да. Да не получится. Что, нормально. Твои слова для меня как золото. И золотые монеты. Еще раз давай. Можешь а лучше. Прям еще. Ну ну хорошо, но еще лучше. Просто уже слезы на глазах одни напиты. Только чече, ну. Уже слезы на глазах. Встаньте от меня, да, я уже запишу, типа и встану. Не, честно, типа, давай включись, может, сделай это так от души, ну, типа, просто папочка же устала, Аня, ты просто папочка устал. И сейчас ты просто папочка устал, а Ну, и видишь, молодец. Вот это хорошо, если ты сама так ориентируешься, я тоже никогда не говорю, ну, сам, типа, пишу, сколько чувствую, а не останавливаюсь. Ну, так, ну, будет лучше. Поехали. Ты просто папочка устала. На, наверное, бывает. Я там помню, два раза я помню где, да, только, да, да, я помню. Только не спеши. Хорошо. Наверное, бывает. Хорошо. А ты. Потому что ты всегда говоришь, наверное, бывает. Не я надо не бывает. быстро. Не надо Хорошо. быстро. Так, сейчас. Что ты, Шань? Как дела? Если у тебя что-то не видно, Ну там, да. Прикольно. Я даже не ожидал. Офигенно. Ты даже не ожидал, что у меня получилось. Не, я не ожидал, что ты, в... ты, ты ну, вступишь правильно. Ну-ка теперь еще наложу свои слова. Типа я вместе с ней пою. Вот, да. я же за что тебе говорю. Ага. Тот кусок запиши. Да, да, да. Только что пишем? Сверху на ней. Папа, давай не будем, милый. Ты мое сердце в этой истории. Моя жизнь ищет, моя надежда. Ты мой герой. Как золото. Блин. Да нормально. А мне за 30 уже радую жизни, потому что имею такую красивую <с1> милую дочку, хоть ты и тресни. Ну все, тут уже мы сделали. Ну вот, короче, надо взять. Вот это. Вот Ура! Закончились мои слова, слава богу. И мы уже закончили наконец-то. Мы сейчас будем садиться в машину и ехать домой. Фух, да, реально, блин, съемочка. Ой, съемочка, говорю, уже устали реально. Сегодня очень долго писали трек, Такую, на который мы будем что делать? Расскажи. Снимать клип 2 октября, ждите. Так что не забудьте подписаться на наш канал в Ютубе, также не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте, поставить лайк этому видео и написать комментарий ниже.